Первые топы в новой игре всегда какие-то волнительные и особенные. Ты как будто закрываешь гештальт и чувствуешь всю крутость своего скилла, но вот лично у меня все получилось, мягко говоря, не так, как хотелось бы. И сегодня я здесь, чтобы рассказать вам... Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Чтобы потом, спустя какое-то время, понастальгировать, с чего все начиналось. Здорово, мужские мужчины! Дело было так. Я, как и все, мучился со входом в бой. Руки-то чешутся, хочется все покрутить, повертеть. Как вдруг я нахожу потрясающего дядю, который, не побоюсь этого высказывания, мне открыл дверь в новую эру мобильного гейминга. Диманыч, еще раз тебе большое спасибо и низкий поклон. Как только я оказался в пати, я увидел вот эту потрясающую циферку с пингом. моей радости. Ну, просто не было конца и края. Ведь попасть на эту закрытую вечеринку для избранных мне хотелось очень сильно. Причем я даже не стал разбираться в настройках... И все оставил как есть Зря, конечно, я на это изначально не обратил внимания Но мне было не до этого, когда пошла стартовая сцена перед высадкой Обэмин. Кстати, этот чувак в наморднике с фонарем на полкарты Это я не кривя душой, на вот этом моменте я уже почувствовал масштаб и будущий размах, хотя по факту мы с пацанами всего лишь в мини-королевскую битву запустились, где события происходят на небольших кусочках карты. Шагнув с самолета, про себя наговаривая 501, 502, 503 кольцо, я плавно спустился на крышу какой-то безымянной многоэтажки, на которых к слову, меня ждал не самый печальный лут. С таким наборчиком я уже готов был залететь в жаркий замес. Спрыгнув с крыши, внизу на улице я неожиданно встретил Димана, сзади которого появился такой агрессивный паренечек. С горем пополам, да с включенной автоматической стрельбой, будь она неладна, последовала моя первая мини-победа в виде выписывания гексарал пиздюльфорта случайному прохожему. Я увидел, что Диман протирает штанами брусчатку, хотел было у него спросить, зачем и для чего, но этот взгляд... Этот взгляд будто говорил: Ебаный рот! Айболит, я ему вколол без проблем, и мы дальше отправились в путь. Мы немножечко побегали, потом немножечко покатались, даже вроде кого-то спили, а потом в два ствола обезембили. Мы с Диманом решили заехать на стадион, чтобы показать Лигу Чемпионов. Получилось, что один паренек все-таки штрафный удар ты и пропустил, и в него заехал четырехколесный шкаф. Я, кстати, тут опять отличился выдающимися навыками огня, включенный автомат стрельбой, ну как бы а потом сам пропустил пару банок и камнем упал на холодный бетон приземлился я прямо в ГУЛАГе, но там прикольно однако немножко посмотрел с трибуны как парни выясняют друг с другом отношения и обратно вернулся в Верданск без какой-либо дуэли. Брата-брат, -брат, к слову, уже отдыхал, и я был последней надеждой в этой хардкорной битве. Прогуливаясь по какому-то непонятному селу, я понял, что под ногами чат картошка и, мягко говоря, мне здесь не рады. Забежав внутрь, я хотел засейвиться и принялся ждать хозяина. Но, видимо, не я один ходил по грядкам, и этот забулдыга уже свое получил. Ну, а я ему добавил. Ну, а потом какая-то непонятная тетка и меня проучила за свой огород. Так завершился мой самый первый серьезный бой в мобильном варзончике. Конечно, результат меня не устроил, и я... Я улетел настраивать раскладку и отключать автострельбу, чтобы не быть ложком перед пацанами в пати. Вторая игра. Обэммин. В принципе, уже все стандартно. Решил приземлиться на внезрачную бытовочку, чтобы спокойно с чувством, с толком, с расстановкой собраться и пойти файтиться. Но и тут мне не было покоя, и какой-то мамкин киллер решил меня наись зафармить. Но не тут-то было, пацанчики, Я настроил раскладку и дал достойный отпор с дефолтного травмата. Немного подлутавшись, я отправился изучать местность и в случайном проходе. Встретил случай Человека. Думаете, все закончилось плохо для кого-то из нас? А вот и нет, это же добрая игра, я его обнял и дальше отправился по своим делам. Через 30 секунд я встретил нового попутчика, который очень сильно испугался моего профессионального зажима с феника. Кстати, его наверху уже поджидал Денич, тоже ютубер, между прочим. И вот тут наш топ мог сорваться. Пока я разбирался с активацией и метанием тактической гранаты, к нам подкрался какой-то чувачок. Я не мог это оставить без ответа, поэтому засунув под рубашку пару плиток, я отправился мстить за Дэнча, за Дэнчика, как говорится. Я вообще не понял, куда стрелял из-за этого ужасного хитмаркера, хочется верить, что его разработчики на глобальном релизе уменьшат, ибо, не, ну серьезно, очкошка какое то И так сложно стрелять без гироскопа и нормальной сенсы, так еще и крестики на пол экрана. Выкупив товарища за 300 баксов, я принялся его ждать, параллельно прощакивая локацию. Но моя аккуратность никаких особых плодов не принесла, ибо в конце остались кончалыги, которые попытались всех вокруг передавить, а без нормальной сенса и гира, ну, достаточно проблемно высадить таких драйверов из тачки. В итоге мы замешкались и остались загорать в этой траве, получив топ-3, как-никак, но все-таки результат. Смахнув под лица, я решил немножко передохнуть и полистать новостей в балдежной группе ВКонтакте по Warzone Mobile. Между прочим, там есть чат, в котором можно найти ребят для таких же совместных каток. Там вообще много чего интересного есть. Сливы, инсайды, гайды, даже конкурсы. Сейчас, кстати, один такой идет. Можно денежку выиграть. Условия для участия изичные. В описании ссылочка в общем есть. Переходи, подписывайся и принимай участие. Третья игра для меня началась уже хуево. Я не ваншотнул с болтовки и получил проездное до Гулага. Хорошо, хоть там парень вошел все-таки в мое положение и дал мне шанс. И тут я этот шанс начал использовать на полную и сразу полетел в бой. А вызвав Димаса, я аккуратно стал высматривать противников. Зря, конечно, я вот именно в этом моменте раскрыл свою позицию, ведь стрельба с упора, как видно, мне не особо помогла. И кое-как, тут, немножечко пострелявшись, я сбежал от этих ребят, засевших в многоэтажки, и нашел на заправке новые приключения. Да, ситуация, конечно, тут печальная, так бежать в оупане. в принципе, я за это и получил. Ну а дальше, ну, no у как говорится. Знаете, господа, чтобы не получилось скама, давайте позовем занимательную математику. Итак, я вам должен топ-1. И он был бы. Но, к сожалению, достаточно проблемно запускаться на такие мероприятия, к тому же время ограничено у парней, с помощью которых и получается записывать такие штуки. Диман, еще раз тебе большое спасибо. Кстати, если вы вдруг не знаете, как зайти в бой или скачать Warzone Mobile, то в своем телеграм-канале, который есть в описании под этим материалом, все ответы давным-давно есть. Заходите, просвещайтесь. Мое мнение насчет лимитированного релиза я приберегу до следующего раза. Ну и как только тут наберется 3000 кулакичей, топ-1 не заставит себя долго ждать. Ну такой, знаешь, бодрый, со снайпой, как учили. Подписывайся, И вы тут все только начинается. Это был Огнянский.